Ученые из немецкого института вирусологии и исследований в области ВИЧ в университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19. Об этом заявил руководитель института Хендрик Штрейк, пишет RTL Today. Вирусологи на протяжении последних недель провели масштабное исследование в немецком городе Хайнсберге, где были выявлены более 1,4 тысячи заболевших и зафиксировано 46 смертей. Ученые не смогли найти признаков живого вируса на поверхностях предметов. Когда мы брали образцы с дверных ручек телефонов или туалетов, то не смогли на их основе культивировать вирус в лаборатории, сообщил Штрейк. В итоге в институте пришли к выводу, что вероятность заболевания от контакта с предметами крайне мала. «Серьезные вспышки инфекции всегда были результатом того, что люди в течение длительного периода времени были близко друг к другу», — сказал глава немецкого института. К похожему выводу ранее пришел вирусолог Кристиан Дростен из Берлинского университета Чарит. Он заявил, что коронавирус очень чувствителен к высыханию на воздухе. Поэтому чуть ли не единственным способом заразиться является капельный путь при непосредственном контакте с носителем инфекции. Ранее в апреле главный внештатный эпидемиолог России Николай Брико заявил, что коронавирус на воздухе в большинстве случаев погибает за полчаса, максимум за три часа. Поэтому он не может перемещаться по воздуху и вызывать массовое заражение людей. Брико пояснил, что вирус передают друг другу люди. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.